Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Минкомсвязи. Отмечается, что работодатели смогут подать заявку через личный кабинет юридического лица на едином портале госуслуг. Представители 21 региона РФ уже подали свои заявки на внедрение федеральной платформы. Вначале подключатся Белгородская, Владимирская, Костромская, Орловская, Тамбовская, Тульская, Ярославская области, а на следующей неделе настанет очередь еще 14 регионов Сибири, Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.